итак всем привет дорогие друзья вы на канале личный дневник и сегодня второй день процесса создания качелей ну, просто обычные качели вот и в реале это уже больше чем второй день а для вас это будет считаться как второй день и сегодня у нас получается уже идет покрашивание получается досок и ну, в принципе вот такой вот в основном для досок. Сейчас я вам покажу процесс покрашивания вот, здесь получается есть такая вот красочка вот. первым делом мы еще получается грунтовкой, перед тем как красить мы наносили грунтовку потом через день мы уже его э, получается одупливали то есть счесывали чтобы было ровно поверхность вот и потом уже, потом, когда уже настоялось, на следующий день уже идет окрашивание. Вот так вот можете наблюдать. Друзья, немного ошибся, мы не наносим краску. Сначала мы наносили шпаклёвку, сейчас мы наносим грунтовку. И потом уже будем окрашивать это все дело. Сейчас я вам покажу саму раму, как она выглядит. Она уже покрашена, приварена, полностью покрашена. Вы сейчас посмотрите, как она выглядит. Вот она же полностью готовая. Вот эти для цепей. Она уже, в принципе, вот видите, не берется. Ну, она вот такая классная, реально, она очень классно смотрится, мне нравится. Особенно вот эта, вот эта часть под локотников Sorry, шикарно вообще смотрится. И получается, если мы деревья еще туда положим, это будет реально очень классно. Такой классический стиль и как будто какой-то э, под классическую мебель больше будет смахивать. Дорогую такую элитную классическую мебель, которая пользуются уже очень мало и она очень, так сказать, приоритетно, вот, поэтому вот такие вот друзья у нас дела, так что вы пока не расходитесь, наблюдайте дальше. друзья, на улице очень холодно получается, очень холодно. Сейчас я покажу, что у нас в и получилось, вот. так как там вот так вот, поэтому это очень э, долгий процесс, так как на улице очень холодно, то я долго снимать не буду, и кстати, вот видите, это пульт управления, здесь вы можете увидеть себя, но сейчас вы никого не видите, и поэтому я через так могу наблюдать, что вы делаете, вот, например, камера туда смотрит, я вот вижу запор, вот, например, вот это, вот, так что вот такие вот у нас дела, поэтому встретимся еще позже, и посмотрим, что будет дальше. Для меня это может быть день, два, может и больше. Для вас это будет мгновенно. Так что поехали дальше. Мы продолжаем дальше. Я хочу показать то, что никогда вам не показывал. А точнее, то, что Сера не смог показать. Поэтому сейчас мы посмотрим, что у нас случилось с досками. Вот. вот. Получается вот такое вот. Это то, что я и говорил. Что немножко утоки не хватило. краски ну краской деревья то, то дерево Вот вы увидели как закрашивается доски, как закрашиваются доски. Вы видели, как оно это все происходит. Поэтому мы сейчас ждем пока оно подсохнет, это все дело. И уже перейдем на другую, на другую вот эту часть, вот, видите. Не, не видно, да, солнце? Нету, не видно. Потом перевернемся, вы увидите. Ну вот. И увидите как оно получается происходит дальше, покрашивание. Но я думаю это не буду показывать, но я уже покажу в итоге конечный результат. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Думаю, еще, не, еще немного поснимаю процесс, и дальше уже что будет, то дальше уже это будет. Поэтому чекайте. короче как-то вот так вот получилось вот за меня вы сможете увидеть уже результат готовенький вот поэтому как по мне очень прикольно получилась плюс глянется он такой удивляющий эффект как бы блеск немножко не хватило чтобы докрасить но при этом э -э, саму основу уже докрашена то есть самое основное самое такое лицевое что более не смотрится что выглядает поэтому как по мне очень прикольно кстати вот вы Здрасьте, здрасьте, И вот так вот я, короче, наблюдаю, как я снимаю. Ставлю вот так вот вверх. И поэтому не удивляйтесь, почему я смотрю в сторону, но не на вас. Это чтобы я видел, что я снимаю. Поэтому всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, пишите комментарии, как вам. Заходит ли этот цвет, нравится ли вам этот цвет. Может быть, что-то получше сделали. Может быть, что-то поменяли, вот. Ну... А я с вами попрощаюсь, с вами был Виталий Волк Вы на канале Личный Деник Всем удачечки, всем, бай-бай